Ну посмотрите вы на него, вот, ну, вот посмотрите, вот какие глаза, вот такой там битанцовый еще, вот, вот, вот, вот думает, что выиграет, такой первый раз играет, еще блин опуч, еще блин откуда-то у него, еще ломает блоки там, ну вы посмотрите вот на него, посмотрите, пойдем давай вы же пойдем, а то мне до тебя еще блоки восстанавливать надо, которые ты сломал. Блин. Вот, а я между прочим, между ой, что-то же выкинуть нельзя что ли? Я... Ну давай, посмотрим, как ты выиграешь. Ты где? Алло. Четыре, четыре, четыре. Почему? не молчи позже вот погнали но я почти ненавижу быть этим да ну а не стой бывает у тебя лагает все сдох ну, убивать Две пошли Почему, блин? У тебя одна жизнь две жизни осталось. Так, тут черная дыра у нас. Так, а что тут? А почему ты богата? Я не знаю. Ладно, фиксируй. Чтобы не умереть? Да. А это жизнь есть, ты, ты даже так не выиграл. Угу, погнаю, погнаю. А мой парус слышно, а вдруг мешает? Не... А не, не слышно, погнаю. Бегут, пожалуйста, ты ловушки активировал, пожалуйста. Да. Чего, чего? А, о! а чё ⁇ я-то так? так, если я сейчас не выиграю, я ударяю канал. Ладно, не ударяю. Так, я, я, уже я, я, я, это я, я, середине я, я, Оп. А, -а, -а, -а, -а. Читак, читак. я читал, читал, что-то. Да, ну, читал, даже читов нету. Я вот посмотрю, посмотрю твои видео. Ну, ладно, смотри. Смотри. Сдох. Просто как, не знаю. Как. Строитель, смотри. Строитель. Ага. <зв Plus> <здеть>. Два. Да, ну почему? Вин, иди сюда. Два. Да, да, да. Здесь. Оп, оп, оп. Я Домой. Почти я уже перешел Алло дядя? <свеч> <свеч> <свеч> так поймаешь, что я тебе через стены вижу? А зачем? Так да? Дальше. А. Нет! Так, тут водичка, как я как я знаю. Ад. У как тебя две жизни. Так, активировала, активировала это. Ну, тебе просто повезло, понимаешь? Что нет, мне посмотрите жизнь. Почему? Домой. <св> Почему у меня одиннадцать минут еще осталось? Одна жизнь. Это где? Это где? Сам не знаю где. Ты карту проходишь? Да нет, я сам начальник. Да ладно, шутка, я тебя обманываю, я карту прохожу. Я уже до ракеты дошел. Да какой где ты? ты где, в смысле? Я, я тут, туда я, туда. Я, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Боже. Ой. Кашанут-то зачем? Ой. Ой. Пожалуйста, не беги за мной. А он не бежит, а он не бежит. Я так масштабно упала. Просто. Одна жизнь. Ну и чё У меня же потом еще будет пусть одна жизнь. Через 200 лет. есть <свист> а, а, а, честно, четыре. А это не четыре, просто сам засмотрелся, видно, на какую-то жопу попал. -а -а. Ну что, иди, иди, иди. Раз Стоп, еще раз будет. домой. топа. еще раз будет. что? давай выпить, давай, давай, давай. я когда тебя ловил, у меня такие же были, я еще за фигня. что? А мне... Ой, ой, ой, ой защита. <свист> <свист> Чего? А там можно выбраться было. Да, а почему? Что такой веселый? <свист> <свист> ты, ты, откуда я знал вообще? Я ненавижу кофтаны. Я не буду их проходить. Я буду просто на, на спикторе все. Ладно, да все, погнали. Да блин. На голове что это? это зонтик. Ебай еще раз. А? Что? Проходим на раз, есть два, Типа день они готовы рвать, это надо и красить есть, два типа, теперь эти, они готовы рвать не надо и красить не надо так, я выиграл раз, два, три Так... Я так выиграю жестко просто, ты бы, ты бы знала. А вот ты где? Оттуда? Ты шо? Да почему я звезду не могу? Да почему? Домой! А, а какой? Какая дверь? Здесь? Да. Нет, две жизни осталось. Потому что ботик. Сам такая. Ну ладно, все, игра тут профессионал. <свист> вот, ну Но ты где? Ты не знаю где, я сам не знаю где. Все играем жестко. Все играем просто по, по жесткому. Ты где плюс одна жизнь я не знаю где я сама ищу ты потеряла ты а ты тут тоже был а почему я я нашел эту и почему я в нее? а может быть тоже зонтик нет его покупать надо да а, -а почему Домой. Я затоплю... Зато у меня 45 звезд, а у тебя только 14. Да ну что? и за... Что мне дадут? Че за звезды? Че за камни? <звук> Я просто тебя засканил. Георгий, мы с тобой друзья. Ты тоже хороший был. Раньше, а сейчас ты плохой. Ну и тесла, тесла, все, немножко в 100% попадешь. Ты что, даже геологи, ты, ну-ка, ну-ка, ты даже, ты, ты, ты че... что, ничего не понимаю. Ну давай, иди сюда. А, а ты активировал? Да, активировал. А какая две, скажи, пожалуйста, у меня одна жизнь. <unal> давай, посередине которая. Если обманешь, победа. Иди каточка Просто и. Ой, вините, я тебя случайно заходи обратно. Дай опку. Нет, я не знаю, какие давать. Напиши оп, мы не... Так, все в чате напишу. Давай, я тебя могу... А, давай, сейчас я тебе пишу. Оп на лунбекс эти дару вот вот есть эти плагины что есть а здесь есть плагины антикрипер и сталкерс и виа версия не могу. А, а что? Так сейчас тоже пройду. Вот так проходим, вот так вот делаем, вот так вот идем. А почему я? Я, я, я ненавижу смотреть независимых. Я там нуба отцо. если я это это, это правильно. У меня две жизни не осталось, я даже не пошел ничего ничего. Я у как будто две жизни. Да. Я не пошел больше двух ручек, у меня уже две жизни. Сейчас я тут сдохну. Играем жестко, да это жестко, да это жестко, да это жестко. Да мой бота. Сейчас понятно, сдохнешь. Вот. вот так вот, ага. вот так. Вот. А почему что? Ковик. А мне что? Я не буду ходить ничего не знаю. Мне долго. Я сдохну. Все. Т.П. наблюдатель. Ох. плюс одну жизнь то у меня две жизни и ладно я буду прыгать на свинте бегать даже так меня выиграть ты не можешь э, где мост не, так как так играть неудобно Всё, сейчас так удобнее будет играть. А хотя нет. Ну иди сюда, иди сюда. Найди ну, сюда. Ой-, да, мы... убьешь? Убьешь его. Ну что ты встал, убиваю ты Я вижу ты... е Сейчас он пробует через. Раз, два и ты его. Так вот, делаем, вот так, так вот делаем, вот так вот делаем, вот так вот делаем, вот так проходим, вот так вот проходим. Ч, к тебе Ну что-то так, а ну побегай. Домой. Блин. Здесь. А какого фика? Я не хочу по по ходить. Почему там чекпоинты не ставятся? Час еще не будет. Нет? Там там звезда была. У тебя одна жизнь. Один, два, три. Проиграешь. Чего? Чего? Чего? Ну, <свист> да, почему? Домой. В последнем блоке стоп. А почему не успеваю нажимать? Я смог раз, последняя жизнь Ну че ты торсиш? Да. А почему? Домой. Почему? Потому да, ну, что профи. Последний раз играем сейчас. Ой, блин, случайно вышел даже. Бывает. Сейчас последний раунд играем. Ну ладно. Эти я тебя выиграю. Нет. А, а почему? <звук> Сдох. Ладно. Фак. Ах ты ж за мной. <звук> а я не нажал это вот хорошо и. А домой потом, я я ну ты не сдох из за ты А что это было Это Ладно, была черная дыра Но мне про жизнь А почему так про жизнь Домой. Так, там А, кто... А, бывает. Это я на то, что там улучшка будет. Где? Я у вас за ракетой уже. Тут. У вас за ай А я, я, они, ладно, повезло просто. Ну что? На, на, на. Блин, я сегодня опять не выиграл в этом смертельном я, В следующей серии я выиграю. На, на, на, на.